Короче, такая хуйня. Всех что? отправляют на передовую. Вообще воевать? Воевать, да. Из детства. Не И знаю, нахуй. Я, я, отказ, я отказ написал. 170 человек отказались. А как что на этом умирать-то ехать? Ну, я не знаю, нас увезут, наверное, куда-нибудь. Прокуратуру, ФСБ. Не знаю, потом домой вернут, наверное, судить будут. Я не знаю. Ну, блядь, сука, еще не легче. Ну, лучше, блядь, живым быть чем сдохнуть, сейчас не доехать. Мы не доедем. Если мы поедем, сейчас колонна не доедет. Потому что я знаю, куда они поедут, они там не доедут, там жопа въебаная. Они на подъезде всех раскуярят. Какого хуя вас-то посылают? А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, блядь, пехоту Нам знаешь, что вчера сказали, блядь? Мы, блядь... Спросили, а чё самолеты, где нахуй? и вертолеты, А их жалко нахуй, а вы расходный материал, блядь. Вот и все нахуй. Пошли нахуй расходный материал, блядь. Я хуй поеду, блядь. Так прокуратуре и скажешь. Да, так я конечно так и скажу, мне вообще похуй, блядь. Все, охуели, блядь, пидорасы, блядь.